Здоровье. Описание симптомов. Describing symptoms. Describing symptoms. Что случилось? What's the matter? What's the matter? Я нехорошо себя чувствую. I'm not feeling well. I'm not feeling well. Я нехорошо себя чувствую. Я не чувствую себя хорошо. Я не чувствую себя хорошо. Я заболел. Я чувствую себя Я чувствую Меня тошнит. I feel sick. I feel sick. Я чувствую себя Я чувствую себя плохо. Я I've cut myself. У меня болит голова. I've got, a headache. I've got a headache. У меня ужасная головная боль. I've got a splitting headache. I've got a splitting headache. Мне нехорошо. I'm not well. I'm not well. У меня грипп. I've got flu. I've got flu. Меня тошнит. I'm going to be sick. I'm going to be sick. Меня тошнило. I've been sick. I've been sick. У меня болит. I've got a pain in my. I've got a pain in my... в Neck. Neck. Балит, в ней, My... Are в My... Are ней, Feet. Feet. Колено. Knees. Knees. У меня болит спина. My back hearts. My back hearts. Дополнительные полезные выражения. У тебя есть? Have you got any? Have you got any? Болеутоляющие средства. Painkillers. Painkillers. Портстамол. Парацетамол. Парацетамол. Аспирин. Аспирин. Аспирин. Пластики. Пластиры. Пластиры. Как ты себя чувствуешь? How are you feeling? How are you feeling? Ты себя нормально чувствуешь? Ты себя лучше чувствуешь? ай, филин, ай, филин, ай, филин, ай, филин, лучше филин, ай, you ай, филин, ай, филин, ай, филин, ай, better? ай, филин, ай, филин, ай, Get well soon. Мне нужен доктор. I need to see a doctor. I need to see a doctor. Я думаю, тебе следует пойти к врачу. I think you should go and see a doctor. I think you should go and see a doctor. Ты знаешь хорошего? Do you know a good... D. You know A good D. D. D. D. Дентист. Дентист. Ты знаешь круглосуточную аптеку? D. D. D. D. D. D. I'd like some. Sample complete. Ready to continue?